So <laughs> всем добрый день сегодня у нас очередная распаковка на этот раз пришел еще один объектив аноморфотный это уже новинка 2020 года совсем недавно вышел Фирмы apixel один уже мы объектив аноморфотный тестировали и представляли на этом канале для всех желающих можем ознакомиться и вот у них вышла новинка по сравнению с предыдущим вариантом который был достаточно громоздкий то есть они создали более компактный вариант похожий на те объективы которые мы просматривали простые это имеется ввиду там супер широкий угол широкий угол fish eye дальше телефото и макро объектив 5 в 1 тоже данной фирмы пришел вот в таком варианте уже и говорил что предназначен этот объектив для того чтобы получить из 16 на 9 21 на 9 изображения используя стандартное программное обеспечение это Filmic Pro дальше Pro Movie либо Movement, которых можно задавать соответствующие позиции при использовании тех или иных объективов причем момент и Filmic Pro доступен для андроида за исключением некоторых смартфонов это касаемо программы Filmic Pro определенного типа доступен для всех и также эти все три программы доступны для iOS для продукции Apple. В данном варианте мы сейчас протестируем на двух смартфонах как будет выглядеть изображение используя не данное программное обеспечение, а просто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 обычная открытка о том чтобы отблагодарить и написать хорошие отзывы для этого вам в последующем дадут купон на 1 доллар и прислал непосредственно коробку упаковку с этим объективом Пришла все в черном пакете причем черный пакет был изнутри проклеен пупыркой то есть я представляет коробка помялась она немножко пришла вот такая вот упаковочка так давайте вскрывать посмотрим что находится внутри непосредственно этой коробки как обычно у них комплект тряпочка дальше инструкция как обычно на английском и китайском и языках кто владеет китайским и непосредственно сама упаковка объектива даже отклеилась вот такой вот объектив. Сейчас при вас это все отклеим. Конструкция практически та же. Объектив из себя представляет. То есть он стандартный. Выполнен в том же ключе, что и объективы 5.1. Причем поставляется при помощи сам объектив. Стандартный зажим. Третьбой 17 миллиметров И силиконовый чехол. Который это все. Вернее, не все. А объектив устанавливается и закрывается вот он в таком виде пришло сейчас давайте данный объектив протестируем при помощи двух смартфонов как и обычно и посмотрим как он отражает свою картинку непосредственно этих двух смартфонов первый смартфон это значит Asus Zenfone Max Pro M1 второй смартфон HTC Desiria 825 Dual SIM кстати в настоящее время они перекомплектовали данный объектив и поставляется немножко по-другому а именно вместо силиконового чехла поставляют простой тканевый чехольчик обычный кармашек и также вместо металлического зажима поставляет пластиковый зажим в виде прищепки правда с фиксацией там есть такой же вот механизм благодаря которому не фиксируется на смартфоне достаточно надежно хотя можно все это купить по отдельности в частности зажим можно купить ссылки будут в описании для всех желающих можете пройти и посмотреть еще один момент и если внимательно посмотреть то тут есть резьба и как раз здесь можно наворачивать фильтры их производства например у нас есть от прошлых распакованных два фильтра а именно поляризационный фильтр и звездный фильтр сейчас тоже может быть проверим мы как ведут эти фильтры непосредственно на этом объективе Итак, как видим, все у нас прекрасно работает с двумя смартфонами, как с Asus Zenfone Max Pro M1, так и с HTC Desiree 825 Dual SIM. Всем, кому нужен данный объектив, должен сделать свой осознанный выбор. Я свой выбор сделал, информацию о данном объективе предоставил здесь вам для ознакомления. Всем спасибо за внимание, кому это было полезно, всем удачных покупок распаковок. До следующего видео и до свидания.